Всем добрый вечер. Сегодня у нас медиаток. Посвящен он поведению журналистов в соцсетях, а также редакционной политике любых изданий в соцсетях. Если можно попробовать подключить сейчас фоном Франа вечерку по скайпу. Он подготовил для нас небольшую презентацию того, что есть в опыте Радио Свобода и того, как там работают. И обещал, в общем-то, рассказать какую-то интересную историю поведения журналистов в соцсетях. Не знаю, насколько она скандальная и какие уроки и выводы сделали для себя редакторы соцсетей Радио Свобода. Но мы сейчас, я надеюсь, это узнаем. У вас будет возможность после этой презентации задать ваши вопросы Франку, поэтому мы немного нарушаем наш регламент, то есть вопросы можно будет задать именно ему, именно после его выступления, и потом мы будем обмениваться в общем, дальше опытом и обсуждать. Франок, добрый вечер. Мы готовы выслушать тот опыт, который есть у «Радио Свобода», то, что э, ты хотел нам показать, рассказать, что есть сейчас, есть ли какой-то регулирующий документ, и какие были случаи, возможно, которые привели к тому, что он появился. Ну, всем привет, Аня. Я вас, на жаль, не вижу. На жаль, про все выходки сказать я не могу. И это так само частка нашей э, стратегии, нашего э, кодекса. А я покажу вам пару слайдов, чтобы подломачивать, что да Радуя Свобода и насколько важна эти катакши с фондом, шеер-скрин. У нас колесо один из президентов Радуя сказал, что Радуя Свобода, что мы просовываем демократов, а демократов не практикуем. И это, в принципе, одна из самых головных особливостей в Радио, что в Радуи, в принципе, есть сегодня докладная, ясная иерархия, есть сегодня ясные правила. Это правило не только для да, всех организаций, где выходит все свет на США. У Казахстане больше не считают У в Америки, они более шорсткие. У нас есть кодекс эдек. И кодекс эдек, регулирует, что все, я наругулюю шмат шорт, который подводит журналистов, подсолников и на практически а Велик ясно прописанная дискриминация, из-за порода дискриминации, лежит на такой акции оппозиции. И у нас было несколько выпадков, и я не буду приводить не из белорусской службы связанные, а либо ли особые какие да, редакторы, темы например дискриминирование, или что по социальному полу, по узбекскому, по, по, по социальному статусу. И вот ну, это выращается вельми хрупко, и случайно такие люди сразу звальняются, альбо пера водится на иншую позицию. А, Нелегко выкористовывать службовое становище и отрывать любые выгоды, касаемые статусом прады и свободы. А, это наиболее тычется тех, ты, кто шмат подорожничает, а, это тычется в сотрудничестве, как у национальных, локальных, про, так и у центральных офисов. А, были такие случаи, как и Журналист подает свободу в казахской службе, когда не помыляешься, мне некую награду от Назарбая. И он меня очень попустит отмолит за такую награду. Он отвечает отрабатывание выгоды от зацикавленной особы, президента и другой страны. Есть все неформальные правила, которые больше тучатся не то, что погоди на УТИ, конфликта с интересом, а больше наши внутренние звички. Упрано и заведет. на первый мы не уживаем слово ⁇ мы ⁇ на этих сторонах, потому что ратуш свобода американская компания. для нас в нескольких конфликтах помна, только когда мы писали ⁇ мы ⁇ что произошло с этим И возникает неразумение, мы кто? Мы американская компания в этом выпадке, и мы журналисты, белорусы, и кто в американской компании. Мы даем оценку коллегам по цеху. Миналитет тому, многие темпы журналисты Радио и Свобода не комментируют. Есть некий конфликт на голосах, на нашей дни, конфликт на Харты с журналистами. Мы не комментируем, не даем оцен, не кажем, что малая Малайчина или Харты кепт. Мы избегаем такой ответ, потому что одна задача Рады и Свобода – это поддерживать поле у Беларуси. А, как И у Фейсбуку, на вас задают питания, комментарии, что вы думаете про своего начальника, а вот как ее вы, типа, поводится. Мы это нико не выносим в ломке. И это добро, чем это перцом, а буду остается не про компании. Мы не рассказываем про то, кто что и я, и в принципе пацанники ведают правда, что внутреннее решение компании не застаются между наших утром Любое обрушение, ну, оно, и карается, и человеку, позволяют право э, доступа к доступ к чату. Ну, и не переходим особый особо, когда это относится к коллегам, когда не коллегам. Независимо от того, кто-то сопротивляет, как, то, кто Я, как любим, не любим, не любим того, как Facebook користальника мы, мы стараемся пожать одного. Ну, и при ясно, что подкрепляется отрымливать одно-одного и особенно, что отличается нашим контентом. Это снова вернувшись на тему, что журналисты стоят журналистами, зависит от того, как в суток, как день месяца, какая пара года, как его статус, и он пусть пиарит контент. А каким образом вы отслеживаете соблюдение формальных и неформальных правил? И каким образом вы наказываете тех, кто эти правила нарушает? На разных узровнях. На перш, задача, чтобы вот это правило вызначать. Потому что есть такие моменты переходные, которые можно оценить по разному Есть юристы, которые вызначают конкретно, конкретно ту и ту ситуацию. Колид на бюджет себе бюро, и когда себе есть разыгрыш по умецку, то прорыв вывода выказывается в HR, кероликом бюро, телепростонником бюро радует свободы, и уже правно э, проводится расследование э, на оперативное мошенничество и его изначально. А верно часто бывает, что про это не доведуются, что нечто бывает в рудопорушениях этики и про это доведуются только про э, год, про два, про свод, про спять. И в, общем, в таких ситуациях верно сказано, потому что в ее стерментаунности в таких порушениях этики сиденье что кодекса этакий задним числом, Особливо, что то в социальных сетах. Нечто поменялось, некий пост был три-пять лет тому назад. И на самом деле, это ведь, То того системы нема. каждый кейс индивидуальный. Многие речи... А мы стараемся стараюсь, что это речи обраковывать коллективно. А я точное слово -то, застаятся безумовно за администратором, за керавником службы, в нашем случае, Александром Лукашуком, и за президентом и Радио, в находится находятся в районе а наказание еще? А, ранее э, Ну, покорание э, люди избавляют. Есть еще вопрос Вот у меня. Э, как вообще э, вы ангажируете ваших журналистов, чтобы все знали, что они работают на Радио Свобода? То есть это одобряется, если журналист выступает э, уже как бы, как именно... Или есть какая-то часть журналистов, которые не должны говорить, что они у вас работают? Радую свободу Беларуси немае официальной аккредитации и денежное упало, денежное по системе аккредитованных журналистов. Есть некоих кредитованных корреспондентов, и они журчают журналистскую деятельность на территории Беларуси. А иные коллеги они допомагают с журналистам журчают журналистскую деятельность на территории Беларуси. Безумно журналистскую деятельность имеют права журчаются и журчают и публично про это заявляют только кредитованные корреспонденты. ты журналисты, редакторы, которые находятся у празе, я ныне э, занимаюсь репортерской деятельностью на территории Беларуси. але не имеют права себе позиционировать а журналисты Радио Свобода? А, да, добрый вечер, Мария Суи, журналист. У а, меня такое до да вас а, Я а, перед тем, как сюда идти, поглядела а, такое невилежка видео от а, одной из кирауниц би, би си Яна рассказывала про кодекс поведения у соцсетках и журналистов, и там все родиншего было такое а, важное, самый важный акцент был о том, что журналисты не имеют права выказываться на политические темы, а про политиков а открыто выказывать поддержку, альбо наоборот, да, не поддержку неким политическим деятелям, их и так далее, это приватное свое житие и так далее. Что хочете, то и пишите там, да а там, например, а, выказывать поддержку политикам и хай, так далее, не Вот есть у вас такие правила и в как вы относитесь до да, ну, такой позиции. Для меня она, кажется, трошки такая радикальная. А, по толу радикальная, потому что политика просто лезет в каждую сферу наших жизней. Я не знаю, как... Вытерпать и ничего не сказать вогуля про политику, потому что и социалка гэта политика, и культура это политика так само. Дякую. Я думаю, что я разумею, питание. У Беларуси политика вельм уплывая на меды, и у западных краинах, где есть медийные рынки, журналистика строго врано отделена от политики. Журналисты не мают права выказываться политично, занимать позицию. И э, вельми часто меды залежат от своих улазников, улазники залежат от политики. И это уплывае на журналистскую деятельность. Ут, вот, им ликузь, меньшая довер дагэтых до и до журналистов. У Беларуси, як авторитарная ауторитарной краине, подобной в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, многих э, постсоветских краинах, где не было сформовано незалежного единого поля, а, а, журналистика вельми часто мяшуе и, на жаль, становится активизм. И на двору. Активизм перетворяется у пеуного кшталту э, коммуникацию. Эм, Это кепска, але у дадзенных умовах тяжко вельми тяжко пазбегнусь. Минавита за того, что улады сбышают журналистов быть активистами. Поглядите на БелСАД. БелСАД загнаны у такие условия, ставление с боку спецслужбов, КТБ и уладов, та БелСАД, чем политических активистов. И это не может поплывать на позицию самих журналистов Они позволяют дозволяются выказывать критично и занимать ясную и выразную позицию в отношении режима. Но это выник именно того, что улады смущают журналистов. Ставят журналистов, по... успринимают их, трактуют их таким самым чином, как и политические партии и активизм. Но я в будущем такого быть не повин. И э, я с что где я буду, рано или поздно, и липше рано встанет. Дякую, Франок, за отказы на пытание. Я так спадеюсь, я может, некий час будешь слухать нас. Коли уже махчимости такой не будет, то тогда отключишься, Доброй дороги. И дякую великую за отказы. И я пропоную, предлагаю сейчас, вот Мария как раз подготовилась хорошо к медиатоку, я планировала тоже показать на самом деле вот этот маленький двухминутный ролик того, как работает BBC, и мы посмотрим, что на самом деле вот реально применять, не применять в, у нас. Hi, I'm here to talk to you about the rules and regulations of using your social platforms when you work for the BBC. What are these rules? Well, they are not much different from the general rules that apply to every piece of content that we produce. Simply, if you wouldn't say it on air, if you wouldn't print it in your online platform, don't say it in your personal account. Here's an example for you to consider, and this is a real tweet from a real BBC journalist. Go and vote people or lose your hard won right to winch for the next five years. Don't passively observe, participate. Do you think it's okay to tweet that? Well, she's actually promoting the value of democracy and participating in elections. And in that sense, the tweet is actually okay. Now, if she had said, go and vote this candidate or go and vote this party, then that would be okay within the BBC rules and procedures. We all have social media accounts, but the day you start working for the BBC, you need to stop for a second and take a look. It, is, it doesn't make a difference if you are a journalist producing content, whether you say or not that you work for the BBC in your bio. That is actually allowed and a little bit encouraged as well. It's good to say who you are in your, in your social media accounts. However, is it not okay to put the BBC name in your Twitter account that is in your handle? As in, it's not okay to say Yolanda Valeri BBC because in that case you risk giving the impression that your account is an official one which needs to go through a process of verification which is done with your admins in the social media platforms. The third point I really want you to remember is sometimes we use our social media to communicate with members of our teams because we think it's easier than picking up the phone. But there are issues of confidentiality and also safety that you need to take into account. Take this example. He is going to, this is a tweet. He is going to meet the rebel leader in Central Park at 4 p.m. today. What are you giving away? Everything the Rebel Leader, the location, and even the timing. You might be putting another member of your team at risk if you behave like this in your social media. Yeah. To recap, just don't do anything stupid. Remember, your name is gonna be on a byline on a BBC platform, your face is gonna be on a video, on a radio package, whatever other platforms you are producing to via the BBC. What you put in your social media is gonna be associated to that content. In one sentence, be sensible. Good luck, and remember there is always people who can give you advice if you are in doubt, like myself. Goodbye. на самом деле, да, вот мы сейчас посмотрели, как это устроено на BBC в этом идеальном мире. Что касается опыта Times, я когда готовилась тоже к этому медиатоку, я обратила внимание, что полтора года назад Times ввели новые поведение в соцсетях. И сейчас каждый работник обязан иметь дополнительный корпоративный аккаунт со своим именем, где, который контролируется медиа и служит просто для транслирования статей и контента медиа. И я хотела бы сейчас на самом деле приблизиться к какому-то, вот, не знаю, белорусскому медийному пространству. И я, наверное, Uh, попрошу Енину uh, просто дать какой-то свой вот обзор, uh, может быть какой-то еще дополнительный зарубежный опыт, которого я и не не сейчас и не учла. Uh, прям так обзор зарубежного медиа, пожалуй, зарубежного опыта, пожалуй, я вам не дам. Я могу сказать, что uh, Собственно, поводом для этого медиатока мы все понимаем, что послужило, да? Или кто послужил, скажем так. И э, перед этим медиатоком я пыталась посмотреть, как много подобных кейсов было в, в Беларуси не только, и выяснила, что на самом деле их было довольно много. Они были в Беларуси, они были в соседней России, они были в Украине, э, и чаще всего... Э, Причиной возникновения подобных кейсов было банальное, собственно говоря, отсутствие каких-либо правил поведения для журналистов, прописанных четко, как бы, артикулированных со стороны самого медиа. И чаще всего это происходило отсутствие этих правил, оно было связано с тем, что долгое время социальные медиа, социальные сети воспринимались как ну, просто банальные платформы для общения с друзьями, знакомыми, коллегами, а для каких-то выражения своих мыслей или просто для того, чтобы запостить там котиков, фоточек и прочее. Да, ситуация изменилась, да, сейчас социальные сети стали ну, практически полноправными в медиа, и, соответственно, аккаунты медийных Персон тоже воспринимаются как медиа. И а, сейчас HR, про которых много говорил Франек, они часто еще при приеме на работу просматривают аккаунты тех людей, которых они собираются нанять, и видят, что постилось, о чем говорилось, какие оценки давались и так далее. И уже здесь… А, ну, собственно, журналистов, медиа-менеджеров, э, щиков можно отсеивать да, и, на этапе принятия на работу. Что касается того, чтобы, э, того, что, собственно говоря, почему сейчас стали об этом говорить и сейчас стали говорить о том, что нужно писать, прописать э, это в каких-то внутренних редакционных правилах, э, насколько я вижу, Uh, да, есть старые компании с традициями, которые довольно быстро отреагировали на изменяющиеся обстоятельства и прописали подобные правила в своих внутренних редакционных политиках, кодексах, этике и так далее. И есть компании медийные, скажем, но ну, более молодые, да, белорусские в том числе, которые пока еще стоят на позиции... Либо, но ну, это же так всем понятно, либо реагирование по факту, как вот ну, произошло в кейсе с Иваном, насколько я понимаю. Я, может быть, Иван меня поправит? А да, Давайте но... мы сейчас спросим как раз у Ивана, при, при приеме на работу, были ли какие-то, не знаю, правила действий, какие-то были вот запреты. Да? Да. Я просто сразу хочу сказать, что меня звали, я отказывался, потому что я не хочу быть человеком, который как будто пережил какой-то странный жизненный опыт, непростой, и потом ходит, и как миссионер об этом рассказывает, да, поэтому я согласился на условие, что буду отвечать только на вопросы, у меня нет ни спичи, ни пичи. Нет. вот, и вопрос, не нет, вопрос. ну, то есть, М -м -м -м. да, я не могу критиковать компанию, которая меня взяла на работу, это короткий ответ на вопрос спасибо а я сейчас попрошу наверное алексея есть ли действительно такой документ что там какие там может быть не знаю что там указано вот как например, ну есть такие документ мы покольки являемся часткой польского громадского трибашен то это документ то и подписываются все журналисты которые сопрасовниают с польским Он на шести сторонках там телеку про Facebook есть про разные сферы, в каких мусят журналист, как себя заховывать. Такие документы есть. Что там есть в этом документе? Я не упомнил, что он публичный, этот документ. Я просто не веду, что он публичный. Но а его подписывают все журналисты, зима знакомятся, когда приходят на працу. А после такого опыта ну, будет ли компания реагировать? Может быть, нечто добавлять? Усе, ну, с больших у всех туда контента, это, как бы, датычный. Але техничный персонал, ну, так само кироваться. По моим разумениям, навод подписывать не треба, бы, когда ты приходишь на працу в любую фирму, некие основные правила, они, ну, зрозумелые. И э, тому, ось, э, вот э, как раз хороший вопрос Павел да, задал без микрофона. Журналисты только подписывают? Ну под, Я же отказал, что насколько я иду подписывать журналисты, я просто я не, не а, только журналист. Окей, но журналист... Я не веду на конт-оператора уйти те, там технику, ну менеджмент подписываю докладно. Так, так, подписывал. <свят> ну, мне есть с собой этот документ, конечно. <свят> <свят> <свят> президента Польши, насколько я могу его критиковать? Нет, естественно, нет, потому что польское общественное телевидение не является частью правительства. Более того, если вы спросите польское правительство... Дают ли они деньги Белсату с условием, что нельзя критиковать правительство, они сильно удивятся. И вряд ли они захотят сказать, что естественно, что такое там подписывается, потому что это было бы странно. И третий момент важный. Польское правительство – это не совсем польский президент. Там есть такое вот небольшое разделение властей. Да. Или тут ну справа же не у президента совсем Польши абсолютно. Ну, та ситуация, какая сдарилась, она не про президента сдарилась, а про нелояльность до керовнисту. В этом документе, Киманя, подписываюсь пункт про то, что журналист мусит быть лояльный до польского талибача. Да, нам придется поговорить. А наверное, <свят> нет, не совсем. То есть момент был вот том, так, том, что тебя нечто удалить, конкретно ну. удалить. Это важный момент. Меня не попросили станцевать, либо сходить на вечеринку. Меня попросили удалить. Мы могли бы попросить сходить в магазин да, в нерабочее время. Я мог отказаться. Было ли бы это поводом для увольнения? Скорее всего, нет. То есть и вопрос конечно. был, что попросили. Я это расценил, как это небольшое ограничение свободы слова. Ну, да. занимается некими стратегичными питаниями, и оно, суть логично, может больше быть у разумения того, какие погрозы есть перед компанией. Когда оно бачит, что сбоку супрацовника компании есть некие погрозы, то оно прямое полное решение, просить эту погрозу снять, так, к змякшить этого не отбылось этому было принято такое решение я вижу что в этой ситуации на самом деле очень хороший опыт и у эхо москвы и у радио Свободы», когда есть некий третий орган э, из нескольких человек который принимает какое-то окончательное решение и то есть в, в случае радио Свободы» это юрист ичар в случае Эхо Москвы это плюс ко всему представитель от редакции, это журналист выбранный, эта комиссия действует один год, то что есть в доступе в интернете по, по кодексу этики. Вот, то есть возможно, если бы это было не настолько как бы, прямая коммуникация, возможно это просто было бы, не знаю, в другой форме как-то. Ну, каждая фирма сама вызначает эту модель керрования, как и будет, тому я, ну, так. Есть ли какие-то комментарии по поводу или вопросы, Вадим? <свят> <свят> Ну, понятно, тут можно бесконечно погружаться в этот кейс, и, наверное, всем было бы в том числе интересно идти дальше. Но мне кажется, мы здесь зацепились вот за э, прозвучала интересная фраза по стратегического видения руководства, потому что это ведь на самом деле можно очень широко трактовать. То есть, с точки зрения и при этом ну, в том числе не безосновательно. То есть, конечно, действительно, руководство, например, знает, с кем, какие обсуждаются соглашения в том числе неформально, которые, может быть, не знают сотрудники, и они не очень пока понимают, какие их действия чему могут угрожать, и это все вроде бы логично. Но, ведь, но здесь мы ведь, приходим тогда к другой довольно такой произвольной форме, когда руководитель стратегически глядя может сказать, «Знаешь, вот ты сегодня пришел, там, ты, ты пришел в красное пальто, у меня есть стратегическое видение, вот, по, по большим факторам это, короче, будет плохо». Ты должен сходить переодеться. То есть здесь же мы, по сути, доходим до такого совершенного произвола, который, по сути, ну, можно зафиксировать, что ну, начальник уже виднее. Вот ну, как, давай, как, как здесь провести э, э, логичную Вадим, грань? Вот этот давай вопрос. просто тогда без каких-то таких инсинуаций нападок, если есть конкретный нет, прямой нет, вопрос. Нет, а мне кажется, на кого нападки? Реплика это одно. Нет, вы, нет, смотри, если есть вопрос, вопрос. касающийся нет. именно медийного урегулирования, нет. я предлагаю задавать конструктивный вопрос. Мне а, сказали, совершенно конструктивный вопрос. Вопрос, как нам провести черту? Где проходит грань между стратегическим видением и совершенно нелимитированными полномочиями медиа-менеджмента? Как ее разумно определить? И как ее зафиксировать еще и в документах? Вот это, мне кажется, очень непросто. Это же непонятно, на кого нападки? На сотрудников, на весь медиа-менеджмент вообще? Ну, я к вельме зауважила разумная женщина с BBC трабакироваться здоровым сенсом. И это, в принципе, то, что дозволить в фильме шмат яких конфликтных ситуаций, не глядяши на то, что вось, думка, которую выказала Янина, про то, что шмат якие конфликтные ситуации з'явилися про зацутность регуляций. вот при наявности регуляции, когда мы не будем кероваться здоровым сенсом, ну, по можно их порушать, можно порушать так, можно порушать гэток. Можно сказать, я подписывал, але президента Польши там не было. Да, ну, бок, это все абсолютно ну, немахчимо створить такие регуляции, які покрыли б 100% выпадков, да, и застраховали по меды от любых конфликтов помиж супрацовниками, там, у социальных сетках, супрацовниками и варятами, какими-нибудь социальных сеток. Ось у нас, например, на Юрорадео абсолютно э, ситуация супраслеглая тому, что отбывается на радио Свобода, у нас не подписывая никто ничего. Вот про социальные сетки докладно. Ну, то бок, есть працовный контракт, такая некая обычная форма, да. але мы абсолютно нияк не диктуем поведение супрацовников в социальных сетках. И так, про это у меня бывают проблемы. Я кажу... <coughs> Алексей, пробачься, клялеско. И он кажи, я не хочу пробачаться. Вось, але я никогда не буду с казать. Выдали пост, да, свой. И он имеет право быть, Вось, Я яку свобода, да. Ты журналист у свой э, вольный час, да, сказал Франок. У нас ты человек у свой процолный час, да? и ты в принципе свою особу переносишь на свою творчесть и так далее. Вось так сопроводы бывают конфликты, и мне доводится выбачаться за своих сотрудников часом в тех же социальных сетках. Я не вижу в этом ничего э, ну, заганного для себя. А Это жизнь. Вось, а вы, не пробачене, паденичали на тех, кто сопроводы покрылдился, и мы все вышли с ситуации с наименьшими стратами. Никакого документа нема. Ну, по, соцсетках, по соцсетках докладно никакого документа нема. Я скажу, есть такое стандартное операционное погоднение, или там 0 слов про Facebook и так далее. Но еще плюс ко всему, насколько я помню, и были случаи тоже да, интересные. У нас документов, которые касаются поведения сотрудников... Давайте я буду говорить даже про журналистов, журналистов, там, сотрудников редакции в соцсетях, в их, на их личных страницах. Такого документа у нас нет. Показывает, что документы и запреты официальные, даже подписанные, там, они спасают в каких-то ужасных ситуациях. Во-первых. Во-вторых, вот здесь звучали очень правильные фразы по поводу э, персонального бренда, по поводу «не пиши ничего, чтобы ты не написал у себя в статье», ну или как-то так, да. А, вот. И, э, послушайте, мы зовем к себе на работу журналистов именно потому, что мы им доверяем. Мы им доверяем писать там какие-то тексты, они там запрашивают комментарии одной, второй, третьей стороны, да. Так почему мы не доверяем им писать у себя в социальных сетях то, что они считают нужным? Они в первую очередь несут персональную свою ответственность за то, что они пишут. Они понимают, чем это может отозваться в их профессиональной деятельности. Но... Например, если человек постоянно работает, там, допустим, с темой образования и вдруг начинает в социальных пися... сетях яростно писать, какие же там козлы и придурки работают там в такой-то, в таком-то управлении или в такой-то школе, да, он понимает, что вряд ли он сможет потом с этой темой нормально работать. Вот, что касается дальше, очень тоже прикольная история, не высказываться про политику, иначе это будет активизм. Хорошо, но послушайте, почему? Кроме политики у нас есть животные, экономика, да, экология, все что угодно, АЭС, не АС так вообще ни о чем нельзя писать, потому что это уже будет активизм. То есть я уверена, что человек, взрослый, журналист, в состоянии сам регулировать, как ему высказываться в соцсетях. Если он неадекват, маньяк и прочее, это рано или поздно это выявится, это произойдет, понимаете, и Регулирование э, и наличие документов ну, нас здесь не спасет. Ну да, не останавливаемся. Можно вопрос? Я... Класс? Хорошо? <с> так здорово. А, у меня вопрос к Павлу и к Марине. А, Алексей, говоря о ситуации на Белсате, сказал, ну, постоянно, в общем-то, это говорится про то, что речь шла... о о лояльности к руководству скажите как вы фирме хорошо к лояльности к фирме скажите на Тутбай или Еврорадио есть такое понятие как лояльность к фирме к медиа и что будет вашим коллегам журналистам и не журналистам если они эту лояльность границу лояльности перейдут А, ну, понятия такого нет, и опять-таки в документах нигде не указано ничего такого, нигде ничего не, не, не, не подписываем мы в этом отношении, да, но… Тоже интерес, интересно получается. значит ну Бывают ситуации, когда какой-то пост коллеги у тебя вызывает вопрос. да Ты не понимаешь, или что он хотел сказать, или он на что-то обижен. Ты подойдешь и спросишь, в чем дело. И вы выясняете, там, в чем проблема и как же быть. Вот. Что касается э -э -э, там, соблюдения правил лояльности к э -э фирме. Ну, послушайте, как будет лучше, если… Ребята, подписав документ, между собой шушукаются в курилке, например, или там шушукаются с коллегами из других изданий, но при этом ничего не говорят, ну, при этом эта информация скрыта, или все-таки вся информация открыта, и ну, никаких секретов друг от друга нет. То есть, мне кажется, что в этом плане лучше. Ну, четко сразу расставлять все точки над и. Ну, я не знаю, смогла ответить на этот вопрос или нет. Но у нас так само ничего не подписывается такое. И а, мне здается, что это поняток возникает как раз в тот момент, когда нечто уже отбывается. Тобук мы пригадываем про лояльность до фирмы, в тот момент, когда некому сдается а с керавниства фирмы, что эта лояльность порушается. Вот. У нас, честно скажу, лояльность больше порушается теми, кто съходит от нас. Есть некоторые, так бы мы наши выпускники, которые не лояльно выказываются, але, ну, на их мы уже совсем никак не можем поплывать, как бы что хочешь, что и раби. А был пример одной из фотографа, которая позволяла себе себе, на Еврорадио с коллегами обмакиваются фразы на к да на этом я у радую никто просявать не умеет да как они меня все задолбали тупые там да вось, и мы мы разветались ее его абсолютно не про гэта, и про довольно долгий час от таких выказываний то мы сделали мы ценили как профессионала робили проекты заплущивали на это лучше как бы ну дозволяя себе этот человек «Окей, okay, дозволяю, нехай ему будет соромна, И, в принципе, как мне, кажется, коллеги, которые чувствуют такие слова от человека, который работает зараз, ну, у той компании, якую дозволяю себе ображать, я не мусит, бы экстраполировать это далей на свою компанию, например, ну и из-ножем мне сдается, что люди, какие себе такое позволяют, их тех, кто чувует такие выказывания, ты, кто бачит всех у соседках, я не буду ну трематься подалей так что это просто э, гульня супроти себе самого, дозволяет себе нелояльность до да компании, у какой ты працоешь. Спасибо. Я хотела бы сейчас получить некоторые комментарии от Марии. Мария э, у нас э, выступает в качестве экс-журналиста э, нашего Утра ОНТ, э, и здесь как раз не была какая-то нелояльность к компании. Это было выражение до да, личного мнения. Может быть, расскажи? Я сколько раз рассказывала эту историю знакомым. В общем, если кратко, я 6 лет там проработала, по распределению попала туда, и до этого еще, когда была студенткой, там работала в нашем утре. Это была моя принципиальная позиция. Я всем говорила, что в новости не хочу, это было правдой. Не говорила почему, просто говорила, что не хочу. А, ну, не хотела, потому что ну, новости для меня это, это отдельная история. А, внутренняя такая тихая, да. Ну, были определенные вопросы в любом случае, но у меня была такая позиция. Я очень долгое время, правда, честно говоря, сейчас я уже практически так не считаю. Очень долгое время я думала, что любое СМИ, абсолютно любое, это просто платформа, где очень много зависит от журналиста. Тебе дают делать что-то? что ты считаешь важным, ты делаешь до тех пор, пока тебе это дают делать свободно. И я честно вам признаюсь, все шесть лет до самого последнего момента я была корреспондентом и сценаристом. Писала сценарии и снимала репортажи, снимала рубрики. Вот Последняя рубрика была про Минск, про проблемы города. Вот И до самого последнего момента действительно я чувствовала себя достаточно для меня, да, в достаточной мере свободным человеком. Причем настолько свободным, что мне в соцсетях говорили, что Маша, что ты такое пишешь, да? Блин. Или там какой-то материал выходит: Ого, типа, как-то так. Это такое УНТ выпустила. Говорю, а что такое? Просто журналистика обычная, вообще обычная, очень. Ничего такого. Вот, это продолжалось 6 лет. И в. В какой-то момент сменилось руководство на телеканале УНТ, Это мы комментировать не будем. Я с этими людьми, опять же, не общалась, ничего не знаю об этом. К сожалению, к счастью, неважно. И э, начался процесс вообще изучения команды этим руководством. Э, команда, руководство изучило команду. Э, и я в тот момент делали, делала репортаж про смоловку, написала все. И э, просто даже через своего руководства... работает, да? Через своего руководителя просто узнала, что все, здесь я больше работать не буду. Оказалось, что на меня пожаловался один из чиновников, с которым мы общались. Мы записывали интервью об осмоловке. Ему не понравилось, как я задавала вопросы. Он подумал, что я какая-то наглая девочка, и сообщил, ну как мне это? Сказали, это слухи, что проверьте, что все было хорошо в этом репортаже. Но я не проверили. Был проведен определенное какое-то, не знаю, исследование в моих соцсетях, Твиттер, Фейсбуку, даже не знаю чего. Я не знаю даже, какие твиты мне понравились, но мне было сказано: Маша, ты же знал, где ты работаешь, ты не имеешь права что-то там писать критиковать. А у меня была критика в формате. Ну, там мы делаем, допустим, репортаж про осмоловку, и собираем такие какие-то там, да, разные мнения: чиновники, мингрисполком, художники, которые там работают, люди, которые там живут, просто какие-то активисты и так далее. То есть, например, пять сторон в одном репортаже это не выпустили. Ну, я не вижу, где здесь ну, была проблема. Ну, до сих пор, честно говоря, не вижу. Вот, собственно, это все и закончилось. В каком-то смысле я согласна, наверное, с ними, что. Если у вас изменились правила, и вы не считаете, что там, высказывания определенных людей, журналистов, они приемлемы, то да, действительно, надо расставаться. Я совершенно спокойно это восприняла, ну, попереживала, конечно, было неприятно. И, возможно, для таких медиа, для которых очень важна благонадежность, стоит создавать документ. Его на ОНТ не было никакого документа, который бы там регламентировал правила поведения журналиста в соцсетях. Такого ничего не было. Более того, за все шесть лет я не слышала никаких претензий к тому, как я веду соцсети, что я там пишу. Мне кажется, всем было все равно. Вот как только появилось новое руководство, появились вопросы проверки на благонадежность и не только я, не только меня зацепило, всех чуть-чуть по-разному. Ну, я хочу сказать, что я связывалась с пресс-секретарем ОНТ, и э, мне ответили, что сейчас действительно разрабатывается документ внутренний, который будут работники подписывать, и э, недавно был подобный случай, когда они продлили просто сотрудничество с человеком из-за лайка, вот, поэтому ну, был лайкнут не тот пост и не то мнение, поэтому, видимо, да, то есть вопрос лояльности и изначального доверия, это как бы то, что тоже стоит, наверное, оговаривать на берегу, но есть у нас вопрос именно к, к этой теме, да? Не совсем вопрос, скорее, наверное, просто комментарий, более уточнение. Все-таки э, для большего понимания ситуации этот чиновник, который обратил внимание, это нынешний замминистр информации. То есть, чтобы вы понимали уровень э, ну, всей ситуации у нас. И тоже, наверное, чтобы все-таки чуть больше э, дать... больше, ну, Так как я присутствовал и во, во время этого интервью, и знал всю эту историю, и разговаривал с этим чиновником после истории с Машей, э, если бы не... Внимание этого чиновника, ну конкретно там к Маше и не просьба обратить внимание на сотрудницу в ОНТ, никто бы не следил за этими соцсетями еще там иное количество времени. То есть тут конкретно все-таки не, изначально не высказывание в соцсетях появилось, а, скажем так, более активная работа по профилю. Ну и в данной истории ОНТ очень сильно, конечно, потеряли, потому что ну, они потеряли нормального журналиста, хорошего, который делал толковый материал. Это просто поправка по поводу этой темы. Если вопрос, многие еще помнят, наверное, истории. Вот у Тутбая была с Чуденцовым. По сути, это тоже, наверное, это было, наверное, одни из первых историй, когда соцсети повлияли на решение о работе. У, Бел, у Белопана была история с Васей Симашко. На мой взгляд, одним из ну, Действительно толковых журналистов, но, который, но с которым работать действительно сложно. При этом, вот, ну потом Тутбай, например, с ним работал. А, можете как-то вот напомнить про эти истории? То есть, вот, наверное, с них-то, по сути, в Беларуси началась история высказывания в публичном пространстве о месте своей работы? И это, наверное, да, больше к Марине вопрос. Ну вот, э, если, э, если бы. Чуденцов подписал документ, который бы регламентировал его поведение в соцсетях. Писал бы он все то, что он писал в соцсетях, или нет? Я думаю, что писал бы. Вот. И, ну, это вот именно тот случай, который. Ну, которого касалась моя последняя ремарка: что, дескать, какие-то вот такие вот вещи они рано или поздно вылезут наружу, несмотря ни на какие правила. Вот. Но на самом деле. Э, э, если мы ограничиваем человека, ну, тут, если говорить еще конкретно, возвращаясь к случаю Чузнецова, понимаете, все эти этические кодексы и нормы, мы же должны еще помнить там про законодательство, гражданский уголовный кодекс и все такое, тут просто эти вещи ведь они тоже нарушаются в какие-то моменты, да, вот. Что касается высказывания журналистов в соцсетях, то, ну, слушайте, что для вас важнее, профессионал или то, что он пишет от своего имени в соцсетях? Для меня все-таки важнее профессионал, но в тот, в тот момент, когда и, и этот профессионал, он остается профессионалом и… Высказываясь в соцсетях, Но ну, опять-таки, то, о чем я говорила, что если ты э, себе позволяешь что-то лишнее, да, кого-то оскорбляешь, э, публикуешь фотографии там у себя с кем-то там или еще что-то такое, понимаете, о чем я говорю, э, то ты себя ограничиваешь в дальнейшей своей работе. Вася Симашко, вот действительно, согласна, профессиональное качество супер, но… Что Вася Симашко сейчас может сделать? Где он может нормально закрепиться? НТВ. Ну, а, явля... было ли это его осознанным решением, да, или это было единственное место работы, которое он смог себе найти? Ну, то есть, а человек, давайте, вот когда ведет себя в двух очень странно, словах, что то, это вся... было для тех, кто не знает этих кейсов. Ну, знаете, я, честно говоря, я совершенно небольшой любитель обсуждать э, профессиональные качества людей в их отсутствии или там непрофессиональные какие-то другие. Хотите спросить Васю Сюмашко, спросите Васю Сюмашко. Ну, я просто есть, рыбу, на, нач... сказать, есть и начало и истории, есть конец истории. Есть, вы поймите, что э, да, действительно, поведение человека в соцсетях и э, на его личных страницах, это... Правильно, это продолжение его профессиональной истории, но он в состоянии сам это регулировать. Когда он там, переходит, не переходит какую-то грань, или там, начинает кого-то оскорблять, задевать, или там, нелестно там, отзывается о каких-то там политиках, или там, зоозащитниках, или еще ком-то, он сам накладывает ограничения на свою дальнейшую профессиональную деятельность. Ну, и это самая большая Я так понимаю, что здесь на самом деле вырисовываются как бы две стратегии вообще э, видения. То есть одни медиа изначально хотят поставить, например, какие-то рамки, э, которым можно следовать ну, прибывшим, например, а другие просто решают вопрос по мере их поступления. И здесь понятное дело, что каждый, наверное, будет выбирать для себя какое и что подходит больше, насколько нужен какой-то общий такой документ или общее правила, которые существуют. Давайте поговорим о том, что вообще насчет эмоционального градуса да, высказываний в соцсетях, насколько как бы... тут позиция Марины понятна, позиция в том, что э, человек, в общем-то, взрослый, и он строит карьеру, если у него не получилось в этом месте, это уже будет его проблема строить, например, там, в каком-то другом месте, или будет, наоборот, это его преимущество, мы не знаем. Вот. А насчет того, что человек вступает в какие-то, например, там, перепалки с, с другими медиа, с какими-нибудь чиновниками, еще с чем-то. Насколько возможно это также в общем, регулировать нужно, не нужно вообще такие вещи, какие-то такие рамки устанавливать? Ну, мне, ну и Паша уже зауважил это, я так само для себя, когда мы глядели это видео, что про здоровый сенс, ну не максимум шим это сопровождать другую вас, когда человек не мает своих внутренних тормозов, то никаким документом его не обмежуешь, так, это, от, от, от никакого глупства. Когда он наверное, захочет написать, неважно, подписываю, он тебе не подписывает. вот как званием отбылось, он же подписывал, и его это ну, не стремало. Такие речи, Конечно, или. Чуть -чуть руководство тоже может ошибаться. Да, Эмоционально реагировать, плохо реагировать. если мы говорим о телевидении, которое финансируется за счет государственных средств, естественно, наверное, какие-то польские налогоплательщики могли задавать вопросы, что насколько вообще компетентно тут работало руководство телеканала. И очень важно не путать, потому что телеканал и персональные и политические взгляды руководства это одна история про лояльность. Совершенно нет. Ну, мне подается, что просто эта ситуация не настолько мощная, как она затекает затекавец польских подать познайомиться. познакомиться, ну, или отказывать на пытание эти варты, это вот пусть это прописывать, но ну, то не, потому что ну, не максимум все ситуации заходя про и прописать. Мне сподобалось то, что есть у радуя свободы этот пункт хаюно неформальный про то, что мы не критикуем своих коллег, вот это важный пункт. Я бы так само написал в этот пункт, я веду, может быть, на узровне некой журналистской ассоциации, про то, что мы не шукаем информацию про социальные сетки, Мне это чему-то очень сильно раздражает, когда я башу, когда журналист пишет, а может есть вот некий герой вот на такую тему? Для меня это ломает абсолютно... Таки кайф для споживца меда от того, что он бачит кухню внутренне. Как працует журналист. Коли ты приходишь у ресторан, не за все дотекало да глядеть, как эту страву готовить. То есть, тут, тут, когда... Коли поживец башить, что вот а журналист оказывает. Для меня нет, ну, у детства, когда я захотелось спросовать у их этой сферы, было за счет это некой магии такой. как журналисты находят темы, так як они шукают героев. Когда мы шукаем их просто сетки, там э, кидаем на весь фейсбук клиш, мы эту магию ну, разбираем. Я это вот так зафиксировал детство, так само. Я люблю смотреть, <говорит> как готовят. Но на самом деле, для меня, мне кажется, что просто на самом деле соцсети используют по-разному. Для кого-то это инструмент рабочий, да, и в том числе для поиска героев и выражения собственного. Можно бигборд повесить еще так само, так само способ пошуку, например, в городе. Почему нет? Отличный вариант, когда, когда есть такая необходимость. Это обычный инструмент. Я так не думаю. Что... Найти героя — это не сделать репортаж. Поймите, ну то есть ваш поиск героя, он, это не тот продукт, который вы покажете. Вы можете показать, условно говоря, и БТ, и Белсад, и Айджазиру. С одного и того же героя. Поэтому то, что человек другой ищет героя в соцсетях, он правильно делает. И абсолютно, ну, мое сугубо личное мнение. В этом вообще ничего нет такого. Ну, мое меркование такое, что есть. Можно, ли не до Алексея? я вот... Долго думала, на контакт этой всей ситуации, все-таки завершить, эту тему с кейсом Ивана. Да? Пробачьте, ну, мне цикало. Ну, да, да. Алеш, все-таки, у меня просто узникло отчувание, что уся эта ситуация не за фотографий, да, а за этой это, коммуникации под фотографией, где у Шеру інших значилася база Трампа. Вам подобается база Трампа? А что вы думаете про ну, что-то такое? Да? Те бельога это связано, нет, сформулирую так. Ти може журналист БелСата выказываться вот с ней а на конт, политычных с э, Вот я кажа журналистка BBC. Вось, я не эту смотрела, глядела, иных глядела. Вот она сказала, нельга, нельга, просто про пр политику прямым текстом что-то сказать. А у вас как? Ну я широко скажу, что мне очень не подобается, когда журналисты начинают выказываться у, у социальных медиа на некие политические темы журналистскими методами, хотя бы там не журналистским неким слогом, так или это э, выглядает так, что это пишет не журналист. Конечно, журналист может там, дать некую оценку на вот мне подобается, но э, мне не подобается, когда журналисты ну, не как брудно это пишут, так, эти там выкористовывают некую лексику неотповедную. Но это, ну, вот у нашей ситуации, как Франок сказал, это не заборонишь, потому что, ну, когда э, за весь час працы там, журналисты Белсата амали на 70 тысяч долларов отравили штрафов за свою деятельность профессиональную, то как это может не выкликать ожидания обуриться, так? ли у Фейсбуку это очень складано контролировать Но, так особисто я выступаю за то чтобы, как мага меньше журналисты удельничали у обмеркава скажем так, так само вотмежника, якая регулируется так, тем самым здоровым сенсом что ты можешь сказать что не ты не можешь публично кого подтрымать политиков ти зневажать так само. Выказать из своего меркования до некой ситуации, конечно, не можешь. Вот мы опять по кругу вернулись к тому вопросу, что есть какие-то все-таки ожидания, которые не сформулированы, возможно, изначально, и человек просто продолжает жить в своей социальной сети, в своем личном аккаунте, занимаясь самоцензурой, которая может не совпадать с тем, что от него ждут и ожидают да есть ли какие-то комментарии еще вот на эту тему ну, тут с политикой реальная ситуация вельми коузкая потому что с одного боку не что журналисту писать ничего у соцсетках мы не забороняем ему и выказывать симпаты полным ну политикам да, политическим силам Але журналист я думаю так само добро разумеет что когда он выказывает ли-нибудь публичные симпаты то возникают, а, да, возникает сумнева его объективности, просто во всех. Да? Ну, когда он это не разумеет, это, конечно, проблема. Вось, ну, и тема для размовы. З иншого боку можно сказать, что в я за Трампа, там, але, вот у профессийной деятельности да, я это себе не дозволяю. И это уже так само лучше, на самом лишь довольно дренно. Ну, потому что провести, ну, такое размежевание, мне сдается по между двумя частками своего э, жизня немахчимо. Вот, там я, конечно, хочу за то, я как журналист не выказывал открытые симпатии. Тут, изнова, позиция разумной женщины с BBC мне близка. Ну а это одно и то, же, симпаты, антипаты, бы, ну, эмоцийную оценку ацен, давау. Да? Вось, э, ну, здоровый сенс, не веду, вось, э, то, что журналисты Белсата пишутся в соцсетках про белорусские влады, может, это саправды и есть момент здорового сенсу. Такая логичная реакция на то, что с тобой робить, да? потому что ну, не реаговать ну, было бы нелогично. А что насчет того, чтобы просто оговаривать, чтобы там, журналист писал, например, у себя в аккаунте изначально, что мое мнение может не совпадать. Или в данном случае вообще не совпадает с мнением редакции, с мнением медиа, в котором я работаю? Мне здается, что видовочно, что меркование журналиста, как он выказывал в Facebook, не совпадает. Ну, может не совпадать с меркованием редакции, и оно и не мусить совпадать, да? А, але проблемы доверу да до да его, коли он, дозволяя себе оценки тех же политичных лидеров и выказывая симпаты и антипаты до да кого-нибудь конкретно, никуда не зникнуть, не глядяши на то, что он допишет что позиция редакции и инши. Но как, как брать человека на работу, если изначально его позиция не совпадает? <Sultanum> ну, а какая позиция, как бы, у редакции любой не позиции, фактично, фактически по неким пытаний. Uh, там. президента Польши. Um, <Intaun> uh, — Это же всем известно, Алексей, ну это правда. Мы сейчас как обсуждаем как будто вот ситуацию, которая в космосе находится. Я не. Я Я хочу просто маленькое уточнение сделать, что, например, наша директорка она регулярно поддерживала президента Дуду. И, а и все, ну, в своем твиттере, там куча скриншотов я есть, не она ругала других президентов. Ну, то есть, когда была ПО твиттер. власти, она их ругала. Это известно 10 лет, то есть у нее есть определенные политические взгляды, это окей, нормально. Ну, у меня просто чуть-чуть ну... были другие, но и все, ок. Али, ну, мы, кажем про... мы кажем про позицию редакции. Это не, журналистов... это не ситуация там, позиции редакции или этики, это просто старый конфликт про то, что у людей были разные взгляды. Слух, у ну, кого-то было доминирующее вот... положение, а у кого-то нет. Так было сто лет назад и 200, просто кто-то решил немного кому-то навязать свои взгляды. Это ок. Я поругался, и вопрос там, подчинения и публичного конфликта, но я четко понимал, чем это может закончиться. Ну все, но и сама история это не про медиа не про этику, это просто про конфликт двух взглядов политических. Мы же про, потому что проходить... иногда у людей есть немного репрессий, в частности, можно кого-то уволить. Так не надо рассказывать о том, что у нас тут типа у медиа нет позиции. Ну конечно есть, она совпадает с позицией директорки. Ну это нормально, можно просто признать. И никто не будет Алле. сильно показывать пальцем, потому что все понимают зависимость и ситуацию, что и в Польше сейчас власть такая, ну немного не очень, да, и поэтому, ну бывает. <свист> <свист> <свист> Блин, это я вот сидел тут и, короче, думал, надо или... Э, мы кажем про, ну, про гульную ситуацию, любого меда не повинна быть позиции. Это то, что... То, это гульная я, ситуация, смысл ее обсуждать, то, что... есть конкретная Ван, ситуация. то, что ты и... кажешь, это не, не, не про позицию меда, это про некую иншую справу за сим. Любое меда повинны заховывать нейтральность И коли вот, мы кажем про то, про что мы казали ранее Ну, глупо писать, как журналист писал, что мое меркование проверять, что его меркование ему не западает, ну и кое Он быть журналистом в любой ситуации Мусит заховывать нейтральность, все Смотрите, мы говорим про личные аккаунты частные аккаунты людей в соцсетях. Если, ну вот как условно БелСат начнет запрещать высказываться по той или иной точке зрения, то это приведет просто к тому, что появятся анонимные аккаунты в тех же соцсетях, анонимные каналы, где, скажем так, цензура вообще никак не сработает, появится, скажем, ну появится бесконтрольный доступ к информации и никто даже не сможет было бы желание. То есть э, на самом деле вести условно-анонимный канал э, в Телеграме или там в Твиттере, э, рассказывая про будние редакции, абсолютно несложно. Было бы желание. И когда человеку перекрывают кислород в какой-то момент, ну вот в официальном, вернее, в его личном аккаунте, он задумается, а почему бы и нет. Поэтому вот эти вот запреты, о которых вы говорите, ну я извиняюсь про Белсад, потому что ну тут была четкая позиция, что мы не хотим там 1, 2, 3, 10, и я вижу вот среди этих нескольких пунктов какие-то вещи, которые вот, если бы я работал на Белсат, то я бы сказал, ну, ладно, я, наверное, подпишу, из официального аккаунта я не буду это рассказывать. Вот лично я бы. Потому что эмоции, ну, как бы, физлицо — это физлицо, то есть человек — это человек, он будет высказывать свою позицию. Я не разумею, чему ты личишь, что у каждого суппроцовника Белсата есть некое эмоциональное ожидание вот что-то расповести про вашей редакции, ему не позволяют а это робиться. Ну, я не, я, я, я не про это не сказал, я разбить. сказал про обычного человека, который, э, у которого, ну условно говоря, у него есть э, свои соцсети, как паспорт сейчас тоже. Маловероятно, что у вас работают журналисты, у которых нет соцсетей. Они у них были до того, как они пришли в команду Белсата, Тутба, Еврорадио, неважно. Они у них будут, скорее всего, и после. И то, что они, и как они их вели до принятия на работу, они будут их вести примерно так же и после. Да. Если есть, есть некие правила, которые регламентуют, то... Ну, не. Да, будет. если есть ну, есть общепринятое правило, и было сказано про целесообразность, логичность, там адекватность ведения соцсетей, понятно. Но когда идет уже речь про... А, ну и тут я больше на стороне Вани шила про свободу слова, про высказывание своих мнений, про публичные конфликты, ну тут... Вина, она обоюдная на самом-то деле. И с одной стороны есть очень сильная вина, это я говорю про Белсад. Ну и, допустим, Ивана, который не пытался, ну или там, не захотел это нивелировать и там не провоцировать дальше. Поэтому давайте просто будем ну, чуть более адекватнее, наверное, в плане ведения соцсетей и понимать, что все-таки люди, они будут, если они захотят высказать свое мнение, они его выскажут. Они найдут через что и как. И лучше, чтобы они его высказали из личного аккаунта. И можно было понять, кто это сказал, и с ним связаться, вот как Марина говорит. У всех это правило, и вот, сбоку свободы, и BBC, потом то, что мы глядели, наши правила. Мы не некие такие драконовские, какие-то вот, просто обмежевывают твою э, свободу, э, млеку, там, право на свободу слова. Так э, это некие, ну, агульно зрозумелые с этичного пункта угледжения некие правила. И, калі ты бачишь, что от себе меда выканание чего-то, чем ты вот не сгодный, ты не будешь заводить себе левый аккаунт, ты просто не будешь працовать это меда и все. Калі ты бачишь, что тебе себе потребует чего-то, чем ты не сгодный, не працуй тут, все. Антон, до речи, у меня для тебя есть питание. К сожалению, выбора очень мало. Ну, и, мне, и действует... ну сумма от хотя бы. И будешь дальше работать с тем же голосом? Не, Ваня, Антон, я думаю, что э, любого журналиста э, не сметают гроши, когда он будет бачить э, некие серьезные своих э, свобод. Меня по себе не стремало, верно. <зады> ну, а мы про журналистов, конечно, не про белорусов. Ну и некоторых <зады> белорусов, в принципе, засмучая, а некоторых журналистов не засмучая, когда мы возьмем державные меды, это <зады> тут. Все залежит от человека. Антон, меня до тебя такое питание. Чему ты весь час лаешься у соцсетках? Речь вот, про своих... мат или речь про ругань? Да, про Про мат, именно? про мат, натурально. О... Ты вот, разумеешь, мы тут про некие этичные нормы в соцсетках кажем. Я разумею, что ты не журналист, а ли ты порушаешь вот не некие ненаписанные правила абстрактные, да, эти написанные, а просто администрационный кодекс. Каким образом Но, я что нарушаю ты... ну, тебе могут э, э, это как находы для? Порушение за в публичной просторе. Я пов, это соседки это повторю, повторю на этот же вопрос, я там еще в нетрезвом состоянии бывает нахожусь. Ну вот в публичной просторе, да. И ну, как бы ты таким чином, мы все, как бы, робим нечто, как бы хотя бы не к себе обезопасить в принципе, при нам все не нарываемся таким чином, да. Слушай, И, я. вот что ты это делаешь. Я буду очень, как правильно сказать долго смеяться, когда увижу заведенное дело, за мат социальных сетей как в общественном месте. Ну, Если я речь ну смеялся, когда увидел дело за пароли белки. сначала смеялся, потом нет. Ну смотри, то есть, окей, да, я использую много мата, я использую много мата, но я стараюсь его, скажем так, разделять. То есть есть условно Facebook где ну я стараюсь пытаюсь по крайней мере когда эмоции еще могу контролировать высказываться цензурно есть twitter где я не позов... ну то есть да говорю и пишу что думаю я не вижу в этом относительно ничего плохого потому что моя задача очень часто в том числе и привлечь внимание к проблеме к сожалению учитывая объем информации из всех вообще возможных источников привлечь внимание к проблеме, кроме как кричать волки волки, а потому, что вы не потому, потому что вы меня сейчас и так слушаете, вас не надо привлекать матом. А как текст, а по человеку, матом? Вполне возможно. Ну то есть я, я, я, не, я этого не утверждаю, но это мой выбор. Ну, хорошо, значит, я вот ругаюсь матом в Фейсбуке, и, скажем так, да, я не вижу в этом ничего хорошего, с одной стороны, но я вижу, как, ну, каким образом я могу решать ту или иную поставленную для себя задачу, к сожалению. Было бы здорово, если бы этот вопрос, наверное, чуть больше поднимался, если мы говорим про цензурную лексику, особенно на улицах наших городов. И вот там вопросов на порядок больше, мне кажется, чем при общении в соцсетях. Я бы хотела, у нас остается не так много времени, я бы хотела еще вот на одну тему собрать мысли, насколько вообще медиа, ну, не знаю, уместно, есть просто такие редакции, которые очень настойчиво просто-таки требуют распространения контента через личные аккаунты. Да, насколько ситуация это понятна, приемлема, и какие есть мнения, я предлагаю высказаться всех, кто желает. Ох. У меня есть СММ-щик, СММщик пришел на работу, и первое, что он сказал, мне нужны все журналисты, мне нужно с ними серьезно поговорить. Дальше он вручил им памятку, которая называлась «Продюсирование ваших материалов в ваших социальных сетях». Как я к этому отношусь? С точки зрения распространения информации, привлечения новых аудиторий и, в принципе, привлечения людей к обсуждению тех тем, которые мы поднимаем, прекрасно. Ну, то есть Я всеми руками за, и… Готова, там, не знаю, благодарить каждый день журналистов, которые не просто делают свои материалы, но еще потом через свои личные аккаунты их шерят, общаются с аудиторией в аккаунте официальном медиа, либо в своих личных аккаунтах, комментируют что-то, отвечают на какие-то вопросы. Это отлично. Заставить, как хотел бы это сделать СММщик, Uh, да дать им контент-план каждому журналисту. Нет, я, я сама лично нет, не готова на это. Хотя, еще раз повторюсь, это, конечно, безусловно интересно и важно, когда uh, журналист поддерживает uh, собственно, собственные материалы, материалы своих коллег, когда он их обсуждает в социальных сетях, когда он... Uh, там же в социальных сетях, в этих комментариях, он часто находит, где он не доработал, может быть, кого-то он еще не спросил на эту тему, какой-то другой поворот сюжета или совершенно другую тему ему подсказывает. То есть когда журналист живет в социальных сетях и готов общаться, общаться с аудиториями, это прекрасно. Да? Другое дело, что часто журналисты встречаются с хейтерами, в этих же самых социальных сетях и тогда, конечно, слава богу, обходится без мата пока, да, памятка, пока, да, в памятке этого нету, но тем не менее, да, пока обходится без мата, но иногда градус там накал страстей в обсуждениях бывает ну, довольно серьезный, и приходится тогда уходить там, в личное сообщение, разговаривать с журналистом. То есть это пытаться такое включение вот чуть -чуть... регуляции уже на уровне редактора. А, да? Я бы даже сказала, что это, не... ну, это даже не регуляция, это оказание психологической помощи в данный конкретный момент журналисту. Потому что, да... Часто, ну, как, ты как редактор или ты как СММ-специалист, ты встречаешься с хейтерами чуть-чуть чаще, чем каждый журналист, который работает в поле, у него просто нету там столько времени. И иногда, когда условный там Вася Пупкин регулярно приходит и хает, все, что делается, это одна история, ты это видишь, а когда журналист с ним встречается у себя в комментариях где-то и пытается ему что-то... Там, объяснить или вступить с ним в какой-то спор, то, конечно, там градус страстей может быть чуть-чуть выше всегда. Да? И поэтому да, приходится там, говорить в привате о том, что ну, поостынь чуть-чуть, напоминать про то, что троллей кормить не обязательно, и много других таких вещей да, происходит. Но это такая психологическая помощь, разгрузка для журналиста. Вот, наверное, ответила на этот вопрос. Да? Я, можно ничего не буду говорить? Можно, спасибо. Ну, журналисты сами заинтересованы э, расшаривать те свои материалы, которыми они особенно гордятся. Э, но, например, обязать журналистов расшаривать свои материалы, материалы коллег, ну, во-первых, я не уверена, что это эффективно даже с точки зрения продвижения, потому что… От них просто когда... отпишутся. Да, от них отпишутся определенно. Вот. Ну, ну, собственно, все. То есть человек, если он заинтересован, он расшарит и свой материал, и своего коллеги, если он особенно гордится этим материалом, но заставлять, ну, это, это неправильно и неэффективно, потому что, ну, правда, отпишется очень быстро. Ну, представьте, Кстати, ну, вот Тутбай 150, очень много новостей, 150 новостей, допустим, на Тутбай выходит каждый день, и, ну, допустим, каждый начнет все это расшаривать и что ну вот представьте что вся лента этим забита но очень быстро ты это ты, ты сам отпишешься а вот журналисты еврорадио постоянно прямым эфиром делятся ну, У нас два три живых эфира за день там я сподеюсь что это никого особливо не напрягает а, на самом деле, то, про что было задано опитание, пропоновалось абсолютно всерьез год тому, как альтернатива политици Фейсбука у не до медий. А, Когда казали, что Facebook начинает снижать, свядома снижать охваты медийных суполок, альтернативы к этому называли то, что журналист, редактор, например, про свой собственный аккаунт, чтобы собирая читаю своим, особистым аккаунте и туды транслию его из этой публикации, да, как не гублять, эту аудиторию. А мне здается что это, конечно, крыху нахабство с боку нас журналистов было бы, да, мы так работили, ну потому что безумно на нас подписаны, на меня подписаны там не только люди, которые хотят читать только EuroRadio, а на Марину не только ты, кто а хочет читать только Тутбай там и и так далее. Але у неких разумных межах это есть, это может быть. И я, например, ну, коли мне подобается некий материал на Еврораду, я хочу, каб мои подписчики его почитали я им поделюсь. ну и что я за собой за уважаю, на самом деле, сейчас о правды наш матролей делюсь материалами иных медий, чем Еврораду. Тобою, в принципе, я все а, ж таки отчуваю от г а некую Корысть, ну, то бок становились до этого, как до инструмента, да, они как, да да, а ну да, протягу своих неких особистых вот установок и разумение того, где вот мне сострелся добрый материал, а где дрены. А, наконт промышать, насколько я ведаю, вот с Гомель Тудей сильные новости, да. А там яны обрались, я думаю, стратегию. Абсолютно у першые, там 5-7 минут после публикации материала журналисты, ну, не ведует, правда, ГЭТА, але я чу такой. Яны все, а я такое. они просто берут и все постят этот материал. И ГЭТА, вельми подкидывая его а, у некоторых метриках. Ну, и мы саправды бачим, что материалы Гомель туды и добрые. Але мне кажется, что все равно, был добрый контент, то материал знайдзе своего чтача, а дрынный контент неякими расшарами не вырутуешь всё равно. Мне подается не выпадково зявилась такая профессия, как social медиа менеджер потому что каждый мусит своей справой займаться, и когда журналиста промышать расшарывать, Кожный свой материал, ти кожный материал меда то просто ничего доброго можно не отраматься, потому что это требует уметь робить в а не отштурховывать аудиторию. А, а мне нечего сказать по этому поводу, на самом деле, но если можно, я тогда закину просто эту мысль: она мне очень сильно тревожит. А, вот в вопросе. Какой-то да, цензуры и самоцензуры, да, саморегуляции. Самоцензура еще интереснее, чем цензура, потому что уже не тебе запрещают, а ты сам предварительно, да, превентивно себе что-то там запрещаешь. Меня очень сильно волнует, потому что журналист ⁇ это человек, который ну, вот, должен быть как-то там честен с собой, с другими и так далее. И, наверное, это же человек, ну вот просто это мое мнение, что он должен иметь некую гражданскую позицию, именно не какую-то там, да, именно политическую какую-то гражданскую и должен как-то ее высказывать, ну, мне у меня такое мнение. И вот э, если себе все запрещать, то ты получается уже, ну, то есть боишься свою гражданскую позицию, собственно, как-то проявить. Я считаю, что -сам самоцензура в этом смысле это плохо. Вот. А вы как думаете? Я думаю, что никто тут не скажет зараз, что самоцензура <со> er это добрая. Самоцензура конечно, безумовно, самоцензура это дренно. или добро, коли у тебя есть некое разумение, ну, просто внутренних межев, так вот, что можно, что не. Разумеется, что журналист мусить… Ну, ты кажешь, кажется, медиагромадянскую позицию, мне подается, что просто он мусит уметь отрозньовать дренны от добрых. Так вот, разумеется, где добро зло, где э, добродетренно. Так, ну такое, на вот агл ⁇ нночеловече, на некие там журналистские тышные стандарты, а в угле, ну агл ⁇ это так. И можно ими требокироваться, а стать неусердным, до этого. Ну и мы пришли, в общем-то, наверное, к мысли, что в идеальном мире журналист или редактор, или любой медийщик, он должен работать в том медиа, с которым хотя бы каким-то образом разделяет ценности. Да, Какие-то мировоззрения, не знаю, свою гражданскую позицию, как Маша сказала. То есть нечто, что совпадает и не вызывает противоречия. Насчет, да, насчет позиции все очень сложно. У нас было летом, по-моему, на вилдж. Интервью, которое я очень долго ждала, Сергеем Дорофеевым, я надеюсь, все помнят, кто это самый лучший, ну, мне кажется, самый лучший тележурналист в истории белорусского телевидения. И он классную штуку сказал. Я у него спросила вот этот вопрос, который очень сильно волновал. да, вот Юра Дудь, когда берет интервью там, у журналистов, он спрашивал, у Поззера спрашивал, да, что вы скажете там тем, кто хочет поступать на жуфак, да? Я всем говорю, не надо. И Познер, там, по-моему, говорил, что не надо. А вот Дорофеев мне сказал, что надо. Если ты хочешь, если ты чувствуешь, что это твое, то надо. Рынок у нас действительно маленький, но если ты прям чувствуешь, что это твое, то иди и делай. Ну, собственно, делай до того момента, пока разрешают. И в принципе, я с ним в этом смысле согласилась, потому что, да, ну, у нас на самом деле, ну, если ты хочешь быть, например, тележурналистом, куда ты пойдешь? По сути, больших профессиональных там да, каналов, где ты можешь себя продвигать и делать то, что ты считаешь важным. Их два, три. Вот. Поэтому выбор маленький. Вот я лично, честно, почему-то никогда не думала про Белсад. Не знаю. Алексей, может быть, вы сейчас нашли нового сотрудника себе? Я сейчас не хочу работать, не Да, это не пока что. Ну, коли захочешь, есть такое. Дякую. <свят> Дякую, великий, да. <свят> да, И это будет да, сложно. Это только <свят> этышное правило. <свят> вот я, кстати, с Алексеем очень согласна по поводу того, что да, вот если бы я, например, командовала, да, там команды журналистов, а я бы сказала очень просто: да, руководствуйтесь общей человеческой этикой, ну, чего нельзя делать, нельзя оскорблять лично кого-то. Да, нельзя быть нетолерантным. Вот как-то так, да. Нельзя призывать к экстремизму, к каким-то сумасшедшим радикальным вещам, разжигать ненависть, вот чего нельзя. Остальное, я бы сказала. Но можно. это тоже немножко самоцензура в здравом Ну, это нельга робить, неважно, просуешь ты у меда эти на заводе, нельга всего, что ты сказала, нельга робить в принципе. Важно, это журналисты тени. не. Я предлагаю сейчас, если у кого-то есть вопросы, либо друг к другу, либо к нашим спикерам, Сейчас самое время поднять руку и их задать. Да, пожалуйста, представьтесь только. Меня зовут Игорь Хмара, я журналист портала Реалдбай. Я зараз все послухаю, что сказали, и хотел бы сперша, может, троху выказаться, а потом уже попросить отказать шановных спадаров-выступовцев. Меня цекает все, что тышится, то есть наиперше, минавито... А Поводчина журналиста в социальных сетках, потому что э, Ральд пишет, я особисто пишу, первоважно про нерухомость, архитектуру и урбанистику. И когда возникает такая ситуация, вот я недавно, допустим, успешал вот кейс, напомню, все чули, что школьная наставница так на нее накинулись за то, что она публиковала свои фотографии у купальнику. И Uh, я бы хотел такое не провести на ваш погляд. Это та же самая ситуация, что наставница-наставница не только у школы, але... хотя и ничего, не вашего особиста, благого в вашем особестом, купальнику, это целка-натурально. Uh, вот журналист, и он застается журналистом завжды, так само ему сеть, и он ассоциироваться с полным И, Допустим, у день он пишет про нерухомость, у вечера и он там пишет про... Футбол, веганство, Космос, Илона Маска, что за угодно. И э, что делать в таких выпадках когда коли... есть тут бай, агульно, так, Белса, скажем, Еврорады, есть, например, вузкопрофильные меды, как Рэлдбай, как Спорс.ру, допустим. А той же Спорс.ру, есть комментаторы, так, в принципе, все ведут, какие клубы и не футбольные. Ну, потому что, так-то иначе, э, комментаторы и футбольные арбитры не с самого детства могут заузить за одну команду. И, на мой взгляд, э, заховывать это у тайницы альбо промушать их это хавать. Э, ну, это кроводушие, по-перше. По-другому, потом, они зайдут в иншие меды, и они не отрынутся из своих у все одно. И... Али, это, например, питание больше, вот, профессиена, когда веру, потому что есть определенно, ну, есть такие самые топовые комментаторы, кему-нибудь подшас с репортажу ты не сможешь зауважить, за какой за команду он завзял, или она одна из их узенешего матча. Вот, питание, например, такое. А, вот, скажем, ну так, Али, человек, а, работает на узкопрофильном портале. Ну, хайна вот на агульном, Ладно, а Калий на 42 тутбай, допустим, либо спорт бай, так? Не, ну. Добро. Калий субарационики, вот, ён Реал бай, так, допустим. То у социальных сетках ён, скажем, подтримливывалось футбольную команду, скажем, Барселону, а як он редактор завзяли Мадридский Реал. И, ну, не, ну, не важно, веда ён гэтага это не веда, вот, что робить на это Куанта эти не может такого иснувать, что… Да, ну, вообще никаких ограничений тут быть не может. Ну, опять-таки, человек в первую очередь все-таки отвечает за себя лично, за себя там как личность, за себя как профессионала. И уже там в какую-то третью, четвертую, пятую очередь он представитель какого-то бренда. Вот он сам должен думать, что ему надо, а что ему не надо. Вот она учительница, и, допустим, фотографируется в купальнике. То есть сознательный выбор, да, она хочет ассоциироваться и быть вот такой необычной учительницей. Она может покрасить волосы там в зеленый цвет, и тоже быть такой необычной учительницей. Но это ее сознательный выбор. То есть, с другой стороны, она понимает, какие могут быть последствия: да? могут уволить, могут там заставить постричься или еще что-нибудь такое. Но... Это сознательный выбор человека, это его личный выбор, и он понимает, что могут быть какие-то последствия. Что касается там, э, спорта и э, недвижимости, ну, мне кажется, ну, вообще нет никакой связи. То есть личное, личные соцсеточки человека — это его просто личное пространство, вот. ну, которое он сам в состоянии контролировать, в зависимости от своих там, целей, представлений и так далее. Ну, если ты журналист, то это не значит, что ты не можешь быть веганом, например, или если ты журналист, то ты не можешь быть нетолерантным. Вось, тут проходишь межами навито. У огульных, огульных, человечек, никаких нормах морали все выключено. Ну ты соправды можешь быть веганом журналистом, или до того момента, как ты начинаешь вести кулинарное шоу, и там парады диетолога, я не ведаю, ну вот нечто такое, да. И то же самое со спортом. Я думаю, что Игорь, когда вы глядите час от часу футбол, вы ведаете, как шалеешь, калі ты заузеешь за одну команду, а комментатор за іншую команду, да. И вот просто ты ну, отчуваешься сопротивленные эмоции, и это ну, абсолютно як бы не псуе все задовольнение от споживания контента в принципе можно найти такие ситуации, кали воз этой особистые перакана войдут у суперечность ну с профессийными абавязками. Олег кали журналист пишет про политику является оператором ти 42 тут бай не и он конечно может быть веганым заузеть за мадридский реал, хотя я, конечно, не рекомендую. <laughs> есть еще какие-нибудь комментарии? А можно, если хотя бы на код веганства? Есть а, аугульная... Не, ну просто как узор. Вот а, есть аугульная человеческая так, что нельзя закликать до да забойства человека, что нельзя дискриминировать поводу полной предметы по полу, гендеру, расы, ориентации и так далее. А что тышется вот собийствах особистого да меркованиях у взлетых да же веганов, скажем. Количество человек выказывая, например, субпродуктик, ну, скажем, ось, нейтрально, что-нибудь, возьмем онлайнеру, допустим, так, редакция онлайнера, ки пишет там про технологии, а выказывается про но без мату, как, ну, абсолютно корректно. А свою позицию, что он за, альбо супр. Но, ну, зразумела, что нельзя прописать его каждый пункт так. Like, Какая бы, политика доверия. Ну, в своем приватном аккаунте тлумачат, что супр, то, что люди едят мясо, те не едят мясо. Ну, то, ничего гэта, тут не у ненависть, тады, так, это уже справа. можно или ну, мы на Белсайце стараемся не комментовать польской политики самого пошатка. Как бы, ну. Можно я про веганов? <laughs> это больное для меня. Я, Кроме того, что редактор медиакритики, я сейчас редактирую «Зеленый портал». И у меня есть много коллег, журналистов, веганов. А есть не веганы, экологисты, экологи. И у нас это такие воины внутри и воины снаружи часто бывают. Слава богу, чаще всего это не выходит из наших приватных чатов и разговоров. Тем не менее, да, позиция, в общем-то, практически всегда у меня, как у редактора, одна. Есть этические стандарты, есть понятие объективности. Мы не можем просто так призывать всех отказаться от мяса, потому что для нас, для автора этого материала, допустим, это ценность. Вот он за неубийство никаких животных, за то, чтобы не использовать даже мед у пчел, потому что это эксплуатация пчел и так далее. Да, да веганы именно, именно так относятся к этому. Для меня это было таким открытием в свое время. Но я понимаю, что объективно у веганства есть сильные и слабые стороны есть сторонники и есть противники и просто так даже на зеленом портале узко специализированном узко про экологию просто так давить на мозги читателя о том что ты должен иначе ты хреновый эколог или экологист или ты не зеленый недостаточно эко дружественный мы не можем себе позволить потому что есть этические, профессиональные стандарты журналистики. И они, в общем-то, и есть тот самый здравый смысл. То есть это то, что нужно прятать эксплуатацию пчел, болеть не за «Динамо» и ни за кого, да? Прятать эксплуатацию пчел я бы не стала. Я говорю о том, что наши личные ценности, наши личные взгляды и профессиональная журналистика просто не вяжут, не должны быть связаны друг с другом. Но мы же Наш... про соцсетки. А может вот журналист зеленого портала в соцсетках сейчас написать, что он не веган? не веган? Да, может, конечно, потому что большинство журналистов, которые сейчас работают на зеленом портале, не веганы. Но они могут написать и то, и другое. Вопрос именно в том, чтобы э, в своих соцсетях они не переходили границу э, того самого здравого смысла, не использовали hate speech и собственно не заявляли что зеленый портал требует от всех его читателей необходимости стать веганами иначе вы все нехорошие люди Ну как-то так спасибо ну я наверное Подведу сейчас небольшой итог нашего сегодняшнего медиатока, если нет горячих каких-то да, дополнений. Сегодня мы на самом деле вот начинаем только говорить об этом, потому что, как верно, было замечено в самом начале, ситуация в медиа меняется, и редакции вынуждены реагировать на какие-то изменения. Конечно, все мы говорили о здравом смысле, а это подразумевает отчасти самоцензуру. Да? И о том, что, конечно, должны быть личные аккаунты личными, не стоит делать из своих работников машины по распространению контента. Ну и, соответственно, понятно, что на журналистов подписываются и читают их из-за того, что они вот такие особенные, они ошибаются, они шутят, они э, делают какие-то подборки тех материалов, которые э, дороги лично им, и именно поэтому э, лояльная аудитория все-таки и привлекается, да? то есть выигрывают редакции. Ну и плюс ко всему, конечно, это большая работа HR-ов да, и редакторов на самом первом этапе приема человека на работу, посмотреть, насколько он понимает предложенные, если они есть, правила, насколько это не подразумевается в, в каком-то облаке мысли, а насколько это артикулируется и насколько человек совпадает по каким-то, Человеческим ценностям, редакционным ценностям, насколько он готов соблюдать стандарты в своей жизни, да, стандарт журналистики, например, такой, как, там, не знаю, во всяком случае, Отделение своего личного мнения от позиции редакции уже это, наверное, самое простое, что можно сейчас просто сказать. Большое спасибо, что вы сегодня пришли. И я хотела бы в конце вот попросить вас поднять руку тех, кто пришел сюда впервые, если есть такие люди. Есть. Ого. Замечательно. Скажите, пожалуйста, откуда вы узнали? Из соцсетей? Поднимите руку, кто из соцсетей. Ну, почти все, да, из соцсетей пришли. Скажите, пожалуйста, это вы подписаны на группу пресс-клуба? Или это вы увидели в каком-то личном аккаунте? Поднимите руку, если в личном аккаунте кого-нибудь. Ну вот. Вот, да, через ссылки. Ну, мы да, сейчас посмотрели, что все-таки что-то тоже работает таким образом. Большое спасибо, что вы сегодня пришли.